Ну, ребята, вы все сами видели. Ребенок читал сказку, который аутист. Он раньше читать не мог, писать не мог, разговаривать вообще не мог. Даже год назад он этого не мог. Сейчас ребенок читает сам. Сказку читал. Вот. Морозка. Видите сами. Грубо говоря, за год была проведена работа